В Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение дипломов по программе MBA В императорском зале университета свои дипломы получили 20-е выпускники Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Данный выпуск оказался самым многочисленным. Диплом об окончании вручили 81 слушателю. Для нас особо приятно, что сегодня мы вручаем дипломы людям, которые завершили обучение в стенах нашей бизнес-школы. По ряду причин. Прежде всего, вы люди уже состоявшиеся, получили первичное образование в различных институтах, университетах нашей страны, работаете на достаточно ответственных должностях и осознанно, надеюсь, проходили все эти годы обучения. МБИ или магистр делового администрирования – это квалификационная степень магистров в менеджменте. Данная программа готовит магистров международного уровня. А это значит, что такой специалист сможет найти себе работу не только в России, но и за рубежом. Программа отличает высокое качество, практикоориентированность, привлечение к преподаванию экспертов-специалистов. Программа МБИ нашей школы имеет международную аккредитацию, о которой сказал Ильша Травкач и Валерий Юрьевич – всего отмечу 13 школ бизнеса в России имеют эту престижную аккредитацию. Слушатели для получения квалификационной степени выбрали Казанский университет не случайно. Прежде всего хочется отметить очень высокий уровень преподавательского состава. Нас обучали, тратили нас время, энергию. Доктора наук, кандидаты наук, профессионал, имеющий очень большой практический опыт. Мы это ценим и большое за это вам спасибо. КФУ в данный момент является одним из ведущих вузов, который дает качественное образование из российских вузов. Поэтому было выбрано именно КФУ. Повышение профессионального уровня, освоение новых компетенций, личностный рост, приобретаемый благодаря программе MBA, в дальнейшем помогут выпускникам продвигаться по карьерной лестнице. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз.